Приветствую вас, друзья, на канале Энерго Дыхания. Меня зовут Алина Намитулина, и сегодня мы поговорим про огненное дыхание. Вы когда-нибудь слышали про огненное дыхание? Или про Капалабхати? Нет? Но тогда слушайте внимательно или освежите информацию в своей памяти. Капалабхати – это одна из основных дыхательных техник в йоге. Эта дыхательная пранаяма очищает дыхательные пути на физическом уровне и пранические каналы на тонком энергетическом уровне. Также капалабхати называет дыхание огня. Это связано с тем, что такое дыхание разжигает огонь пищеварения и отлично согревает все тело. Как же разжечь в себе этот внутренний огонь? Выполняйте дыхание Капалабхати лучше утром, натощак перед утренней практикой йоги или медитации. Дыхание Капалабхати зарядит вас бодростью и хорошим настроением на весь день. Бодрит гораздо круче, чем кофе. Я проверяла. Эта техника дыхания состоит из э, чередующихся спокойных вдохов и резких выдохов, с включенными в работу мышцами живота. Садитесь в удобное положение, в любую удобную для вас позу, главное с прямой спиной. Закрывайте глаза и полностью расслабьте мышцы живота. Сфокусируйте свое внимание на дыхании. Дышите ровно и спокойно. Не открывая глаза, сделайте плавный вдох носом, расширяя живот, наполняя его воздухом. И затем, напрягая мышцы живота, сделайте резкий выдох, подтягивая мышцы пресса. Втяните живот к позвоночнику, то есть вовнутрь. Это один дыхательный цикл. После выдоха снова расслабьте мышцы живота и сделайте плавный вдох, а затем опять сожмите брюжные мышцы и сделайте выдох. Примерно это выглядит так. Можно положить руку на живот и чувствовать, как вы будете подтягивать мышцы живота вовнутрь к позвоночнику. Дыхание через нос, активный с напором выдох, достаточно шумный. Вдох выполняем также через нос, но расслабляем мышцы живота. На вдохе рука вместе с мышцами живота будет выходить немножко вперед. На вдохе грудная клетка и живот поднимаются и расширяются, давая возможность легким наполниться кислородом. На выдохе живот сужается, приближаясь к позвоночнику, выталкивая воздух из легких. Вдох должен быть в полтора-два раза длиннее выдоха. Если вы только начинаете освоение этой техники, то начните с 20-30 дыхательных циклов и постепенно увеличивайте. Но помните, что важно не количество, а сила и резкость выдоха. Выдох должен быть интенсивный и с напором. После того, как вы закончите первый цикл из 20-30 дыханий, в течение одной минуты дышите как обычно. Не открывайте глаза, наблюдайте за своим внутренним состоянием и ощущениями. Затем сделайте еще два подхода по 20-30 дыханий с перерывом в одну минуту. Выполняйте эту технику дыхания каждый день и постепенно увеличивайте количество дыхательных циклов в комфортном для вас ритме. Когда вам станет легко уже выполнять 20-30 дыхательных циклов за один подход, можете освоить классический вариант капалабхати. Для этого сделайте 54 дыхательных цикла и на вдохе поднимите руки вверх. Покачиваясь из стороны в сторону и медленно э, выдохните. Затем вдохните как можно глубже и сделайте комфортную задержку дыхания. При возникновении дискомфортных ощущений сразу же отпустите задержку дыхания. Опустите подбородок груди, слегка напрягите голосовую щель. Это джиланхара банха, горловой замок. Когда вы почувствуете, что больше не можете держать задержку, отпустите замок и выдохните. Откройте глаза и посмотрите вокруг. Если цвета стали ярче, а картинка четче, значит вы сделали все верно, значит вы сделали правильно эту технику дыхания. После э, полного восстановления дыхания сделайте еще два таких же подхода по 54 цикла. И можете постепенно увеличивать количество дыхательных циклов до 108 раз. Это священное число. Также вы можете выполнять капалабхати по следующей схеме. Сделайте 54 дыхательных цикла обеими ноздрями. Затем закройте правую ноздрю и сделайте 54 дыхательных цикла левой ноздрю Можно сложить пальчики вот в такую мудру, либо уложить указательный средний палец в точку межбровья. Да, то есть перекрываете правую ноздрю и делаете только левой ноздрёй. Затем а, закрываете левую ноздрю и делаете 54 дыхательных цикла правой. Завершите подход, сделав 54 дыхательных цикла обеими ноздрями. Сделав три таких подхода, в конце каждого подхода делайте задержку дыхания, а затем в течение минуты наблюдайте за ощущениями в теле и своим состоянием. Если все предыдущее вами уже освоено, тогда можете переходить к продвинутому уровню капалабхати. Доведите количество дыхательных циклов до 108 и больше. Увеличьте количество подходов до 5 раз. Во время задержки используйте не только горловой замок, но также удияно банху, брюшной замок и муло банху, это когда мы подтягиваем мышцы промежности. Порядок активации в начале задержки дыхания. Вначале активируйте горло, да, подтягивайте. Подбородок к шее, затем мышцы промежности и затем подтягиваете живот. В конце задержки отпускаем сначала промежность, потом живот и потом уже расслабляем э, горло. Во время практики старайтесь выполнять также агни на пхимудру, удерживание языка на мягкой части неба. Во время выполнения капалабхати важно чтобы ваше тело было неподвижно, двигается только живот. Грудная клетка тоже неподвижна и остается раскрытой на протяжении всей практики. Мышцы лица должны быть также расслаблены, акцент на дыхание животом, диафрагма всегда должна оставаться мягкой и обязательно пассивный плавный вдох, сильный резкий выдох. Также обратите внимание на следующие противопоказания. Как и у других практик дыхания, у капалабхати есть противопоказания. Если у вас болезни легких или дыхательных путей, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, вы страдаете гипертонией, если у вас есть глаукома, брюшная грыжа, либо вы после недавних операций в области живота. Также первые дни цикла у женщин являются противопоказанием и беременность. Дыхание капалабхати несет огромную пользу для практикующего. Это выведение токсинов, очищение носовых пазух, дыхательных путей и пранических каналов за счет резких и мощных выдохов. Такого эффекта не дают другие пранаямы или обычное дыхание. Практика капалабхати улучшает работу мозга. Когда мы делаем вдох, объем мозга уменьшается. Когда мы делаем выдох, объем мозга, соответственно, увеличивается. То есть, когда мы дышим, наш мозг постоянно находится в движении. Скорость движения зависит от скорости дыхания. Чем быстрее мы дышим, тем выше скорость движения мозга. Это значит, что во время практики кап капалабхати происходит массаж мозга, в результате которого мозг получает большой приток крови, питающей его клетки. Поэтому практика капалабхати – это эффективный метод без побочных эффектов, в результате которого мозг очищается и насыщается кислородом, уходит умственная вялость, ощущается прилив сил и энергии. Мозг будто заново рождается, улучшается память и способность концентрироваться. Еще один плюс от практики капалабхати – это улучшение пищеварения. За счет активного сокращения мышц живота происходит массаж органов брюшной полости и органов пищеварения, что благоприятно сказывается на переваривании, расщеплении и усвоении пищи, а также выведению отходов продуктов в нашей жизнедеятельности. Также за счет практики происходит интенсивное выведение углекислого газа, насыщение клеток кислородом, очищение крови, улучшение ее циркуляции и насыщение кислорода, тонизирующее воздействие на нервную систему, улучшается настроение, проходит или смягчается чувство беспокойства или тревожности. Практика активизирует движение праны по тонким каналам тела, балансирует жизненную энергию. Древние тексты говорят о том, что с помощью этого дыхания можно изменить свою карму. Помните, главное условие успеха – это регулярность. Какую бы технику дыхания вы не осваивали, делайте это регулярно и постепенно. Не спешите выполнять сразу сложные варианты и дышать 8 раз. Начните с простого и постепенно увеличивайте количество дыхательных циклов и добавляйте задержки дыхания и замки по мере освоения материала. На этом сегодня все. Благодарю вас за внимание. Если вы хотите услышать, увидеть новые видео на нашем канале, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш канал и увидимся в следующем видео. Дышите легко! Пока-пока.